зал ожидания небольшой Вон наш федор залег не спал сегодня всю ночь чем-то отравились бы так что отдых у нас прошел на ура а погоды не было сегодня первый солнечный день в самом начале было два солнечных дня, сейчас, когда нам уезжать, опять вышло солнце. Три дня шторм на море был, мы вообще в море пытались зайти, нас спасатели отгоняли. Он с видом на море. Так, ну что, не все так плохо в Грузии, как я в своем предыдущем ролике, там был у меня критический ролик про инновации грузии в батуми в частности но все не так плохо просто надо разбираться вот например с транспортной картой надо просто когда едешь знать что сразу по приезду надо найти банк грузии такой с оранжевой такой полосой в принципе они не везде вот в махинджауре их нету есть в батуми конечно их достаточно Но мы так и не купили транспортную карту. А, пополнять ее легко. Они есть и в магазинах, возле остановок. В общем, туда, куда можно доложить деньги на, на транспортную карту. Вот, но банки эти выходные не работают. И они, а, по-моему, до 6 часов работают, в принципе. Поэтому имейте в виду, когда надо будет ехать на автобусе эту карту можно нигде не купить у меня даже, кстати, в Москве осталась такая карта с прошлой поездки самотухи не взял забыл, как и штатив камер. так, с симкой тоже можно разобраться, но с симкой даже проще сами продавцы помогают разобраться а, да, статуи мобильные, вот эти Али и Нино они действительно не работают, мы еще раз были где-то 9 часов не не движется не подсвечивается это реальный это факт кстати отсюда видно центр. вот я как раз говорю про те статуи где которые находятся вон у тех вот э, зданий интересных так еще мы съездили в... По новому бульвару доехали почти до конца там торговый центр, есть такой метро Сити. Детская одежда там недорого. Прикупили себе, а даже я себе кроссовки купил. Так, ну что, хочу еще рассказать о ценах. В принципе, то, что, на что мы тратились здесь, в Махинджауре и Батуми. Вот там, видите, где красивые издания, вот стеклянная такая башня-алфавит. Оттуда ходят кораблики и днем, и ночью. Значит, 10 лари за человека, прогулка полчаса. Причем там бывают даже такие программы. Например, девушка исполняет танец живота, такая вся красивая в восточных одеяниях. Но ну, это все 10 лари входит. То есть надо смотреть, на какой кораблик садить. В общем, все они примерно в одну цену. Можно индивидуальную экскурсию Там от 70 лари Вот просто семьей садитесь И 70 лари он у вас полчаса катает Даже с купанием Если захотите Такие были предложения Там же вот Есть колесо обозрения 5 лари стоит на человека Вот фигуры Али Нино, Я сказал они, что не двигаются Но всё, и движется И не движется, все бесплатно Интересно, почему они перестали двигаться, заржавели Ну, не суть а Что там еще? Там велосипеды В прокат я не помню, сколько стоят а, Так а, Что дальше? Вот сюда ближе к порту а, канатка а, Вот там, наверное, не видно кабинки Вон они, кабинки Возможно, не видно. Но они идут вверх на гору, которая тоже сейчас за деревьями. 15 лари. Не знаю, видимо, в одну сторону. Это минут пять, я думаю, в кабинке проехаться, выйти посмотреть, поснимать оттуда сверху Батуми. Ну так как мы в церковь, монастырь нас возил наш хозяин который на соседней горе находится и мы твит сверху посмотрели, весь Батуми хорошо увидели мы не пошли на канатку кататься так, что дальше, вот там э, такое здание вон там, овальное такое здание оно еще, по-моему, строится недостроено, вот за девушкой с красным чемоданом а, и вот э, э, не доходя его есть э, дельфинарий он стоит 15 ларс человека э, так э, и прямо недалеко от него есть макдональдс э, это для любителей макдональдсов у нас вот сын любит э, он какой-то дизайнерский в виде может быть болида гоночную ну, короче он в десятку самых красивых макдональдсов какой-то год вошел там же за этим овальным зданием есть башенка, куда можно подняться за один ларе И тоже посмотреть на море и на город сверху. Там как раз самые высокие вот эти новые район, новый бульвар. И что там еще есть? А зоопарк? В зоопарке мы не были, даже не знаю, сколько стоит. Так, ну я думаю, что мне надо возвращаться, скоро уже посадка будет. Что я еще говорил, билеты в ботсад стоят 15 лари на человека. Взрослого, на ребенка до 16 лет, обратите внимание, 1 лари. Поездка на электромобиле через весь ботсад практически стоит 5 лари в одну сторону. Маршрутки. Вот здесь проходит 31 маршрутка. Там вот, там есть Казино. Вот от казино она идет прям до Кабулети. Кабулети это курорт, километров 25. Два лари стоит. Автобус, по-моему, пол лари стоит, но я говорю, для автобуса нужна транспортная карта, иначе, как бы, иначе только маршрутка или такси. Такси мы, когда разобрались с сим-картой, мы Яндекс Такси заказывали нормально все от центра. В Батуми, до Махинжаури мы за 6-7 лар ездили. Такие цены. Обедали мы от 35 лар до 70. Один раз на 80 раз елись, но мы ели выползли. Все, в общем, все, в принципе, доступно. Вот. Так что приезжайте. Приезжайте, денег сэкономите, дешевле, чем у нас купировка. Фрукты от полутора лари, вкусные очень персики, помидоры за один варят, абрикосы за один варят, дыни вкуснейшие, один варят. В общем, инжир от пяти лари я видел. Так что недорого, дешевле, чем у нас. Ладно, на этом пока. С вами был Дядя Диманова на канале Земля Наша.